Добрый день. Провитание у Симскона. Мы на конгрессе доследчиков в Беларуси. Сегодня выездная сессия экспертно-аналитичного клуба у нас в тесноте, до не в обиде. Побачим, что это будет на видео. Покурс, что вот так. так сегодняшняя... Тема нашей сегодняшней дискуссии — это выдаленная удаленная аналитика, как работает релацированное экспертное сообщество. Я думаю, что в связи с тем, что у нас по камере... Так, так себе. Я не буду представлять гостей. Сразу передам, сразу передам слово Вадиму Мажейко. А, сегодня действительно тема у нас связана с удаленной аналитикой. В белорусском переводе теряется игра слов. В белорусском переводе она либо выдаленная, либо отдаленная. А Русские игра слов есть, потому что действительно, в какой-то момент, русская аналитика оказалась несколько удалена из Беларуси. Были и, в общем, продолжаются. Аресты, кто-то уехал. Сегодня обсудим, насколько много уехали, и э, для кого-то работа за пределами Беларуси это что-то естественное и то, с чем Сингтенги нормально работают много лет. Для кого-то это вызов, который оказался такой многом вынужденный после 2020-2021 года. И сегодня мы, собственно, обсудим, как релокация меняется. Экспертное сообщество, с помощью чего аналитикам удается сохранять контакт с Беларусью. Ну и такая немножко провокационная формулировка о том, больше пользы или, может быть, вреда для аналитической работы от проживания аналитиков сегодняшней Беларуси. Мы обычно считаем, что это автоматически проблема для аналитики, а вот попробуем посмотреть с другой стороны, может быть, присутствие в Беларуси. Это тоже не так просто. Uh, и сегодня наши спикеры – это Андрей Казакевич, директор института политической сфера и исполнительный директор Белорусской ассоциации и сервисных центров. Привет, Андрей. Uh, mm -hmm. Это Геннадий Коршнов, который предпочел сесть там, в аудитории, для него там, в принципе, есть стул. В это да в обиде. Старший аналитик Центра новых идей и программный директор образовательной инициативы Белорусской академии. Uh, Серж Навродский, uh, старший аналитик Кейс, экономист, Серж, приветствую. Добрый день. И Наталья Рябова, директор «Симпель Бепарт». Добрый. Привет. Добрый. Исследования исследовательских центров, исследования самих себя мы проводили прошлой осенью, то есть уже год прошел с того времени, как оно было написано, но с тех пор проблемы, в общем-то, не, не сильно изменились, поэтому можно его опять повторять. Те проблемы, которые озвучивали опрашиваемые люди из исследовательских центров, мы поделили условно здесь на внешние и внутренние, и к основным внешним относятся следующие вещи: общий политический кризис, когда государству, как основному стейкхолдеру, куда должны были адресоваться всякие там советы и рекомендации, не желает принимать его внимание. внимания. Их сейчас к этому также присоединяется война, усугубляющая этот политический кризис в Беларуси. Это репрессии в отношении многих организаций и экспертов. Я напомню, что летом прошлого года большая часть учреждений, то есть юридических лиц, была закрыта или сейчас находится в процессе еще ликвидации. Репрессии коснулись отдельных экспертов, стенд, с которыми вы можете видеть у нас тут в холле. И это породило большую неопределенность относительно стратегии, относительно будущего, то есть организации не знают, не могут твердо планировать с какой-то уверенностью. К проблемам относятся необходимость заниматься процессами ликвидации юридических лиц в Беларуси, причем зачастую удаленно или с какими-то проблемами. Во время ковида и постковидного времени еще были частично закрыты границы Беларуси, что не позволяло экспертам и персоналу ездить туда-сюда. Сейчас они тоже частично закрыты или затруднены. К внешним проблемам относятся закрытие официальной статистики по всяким важным показателям, как экономическим, так и социальным. К проблемам мы относили проведение большей части мероприятий сейчас в онлайн формате Сейчас уже, в общем-то, распространены и гибридные всякие форматы становятся. Вот, в частности, как у нас. Да, как у нас. Максимально гибридно. Сложность или даже невозможность проведения полевых исследований, социологических опросов, очный фокус-групп в Беларуси – Страх респондентов отвечать, невозможность, там, отсутствие лицензирования у белорусских организаций для того, чтобы проводить социально-политические опросы и так далее. Давайте к внутренним проблемам. К ним в основном относится проблема дефицита квалифицированных исследовательских кадров как в Беларуси, так и за рубежом. К проблемам относится необходимость переформулирования своей миссии, видения стратегии развития. Сделать это в ситуации неопределенности очень сложно. Нужно перестраивать, тогда нужно было перестраивать, сейчас это в принципе уже более-менее организации преодолели, перестраивать различные организационные процессы, получать в странах своего нового пребывания юридическую регистрацию, открывать счета, разбираться с уплатой налогов, наймом персонала и так далее. И дальше еще зачастую распределять распределенным по разным странам персоналом. Отсутствие или слабая институциональная поддержка центров, которые приводит к сложностям вопросов долгосрочного планирования и стратегического развития. То есть, мало того, что сложно определяться из-за внешнего контекста с будущим, так и, собственно говоря, сложно э, строить планы, когда э, там, финансирование какое-нибудь полугодовое. Э, сложности существуют с привлечением удержания профессиональных исследовательских кадров из-за вопросов безопасности в Беларуси. Люди опасаются работать в организациях или что-то для них делать. А финансовых возможностей, в частности, ну а кадров в некотором э степени есть там в, тот же, в ту же IT. Э э э к внутренним проблемам можно отнести сложности в построении команды в условиях удаленной работы, также с интеграцией новых людей, которых онлайн ну, сложно там как-то э э включить в команду. Для центров, у которых часть персонала или какие-то эксперты находятся в Беларуси, есть конфликт между безопасностью этих людей и, собственно говоря, публичностью и желанием распространять результаты исследований, желанием там, включать публикации в свои исследовательские CV и так далее. И посмотрим тогда еще слайд с выводами исследования, потому что там есть ответы на вопросы там, про тематические ориентиры и так далее. Вывод такой незамысловатый, что сектор пострадал в результате репрессий. Сейчас центры работают некоторые полностью, полностью за пределами Беларуси, некоторые, я бы сказал наверное, большая часть в смешанном формате. Несколько, ну не центров, но таких исследовательских небольших групп продолжает работать внутри Беларуси. Но в целом центры смогли перестроить работу, продолжить свою исследовательскую деятельность. А, насчет тематической ориентации там был вопрос. Она в целом не изменилась, то есть организации в принципе как занимались чем-то, так и занимаются. Хотя, сделаю ремарку, ну жизнь в некотором роде заставляет менять свою исследовательскую ориентацию там нас в частности потому что как мы вот были сконцентрированы занимали свою нишу э, госуправления публичного администрирования сейчас мы все больше пишем про гражданское общество ну вот да. потому что сейчас настолько у нас затруднился доступ к данным к корреспондентам и вообще к тому что происходит к информации в беларуси в этой сфере что чем наша исследовательская миссия сама по себе отползает немножко в сторону. А ты говоришь, не изменились приоритеты? Ну, мы не просто скорее, мы тут, мы скорее исключение, чем правило. В основном mm -hmm. исследовательские центры чем занимались, тем и занимаются. Но мы тоже не бросили свою эту нишу. Mm -hmm. а, из того, что организации говорят, им нужно, им необходим доступ к долгосрочным и институциональным проектам с возможностью наращивания своей капэсити, своих возможностей. И нужна символическая поддержка со стороны партнеров, КПО, СМИ и общества. То есть, чтобы... А исследователи и центры не чувствовали, что они пишут для самих себя или только для своих коллег или только для какого-то проекта, чтобы чувствовалось, что то, что пишется, нужно обществу а... и СМИ ну а для этого, конечно, нужно с этими стекхолдерами поддерживать отношения тоже реагировать на то, что им надо узнавать, что им надо, на, на что есть запрос и... И... и про это и писать вот это все с моей стороны да. Спасибо. Спасибо, Наташа. Я тогда попрошу, наверное, э, тот же вопрос насчет того, как релокация изменила э, экспертное сообщество и людей, что у нас прибавилось, убавилось, что изменилось. Но тот же вопрос адресую Андрею. Я прошу тогда тебя рассказать не только исходя из опыта там, своего и политической сферы, но и в каком-то смысле от имени ассоциации профессионал попробовать агрегировать из того, что ты видел от всего сообщества. Ну, от ассоциации нет. От всего сообщества мы это не отвечаем, а ассоциации почему нет. Ассоциирование. Ну, а я хочу от всего. Можно? Если он исполняет полномачивого. Я так как самозванец. По жизни, то... Да, на самом провозглашенном конгрессе сделали самое самопровозглашенные... Заявление от всего сообщества. Когда мы говорим, как повлияла релокация, мы пускаем ну, часть проблем, да, релокация, потому что можно было поставить по-другому вопросу, да? как повлиял политический кризис на, на все на это, или там, скажем, как война в Украине повлияла, да? и что, и сколько в этих проблем, которые вот, ты обозначил, связаны с релокацией, а сколько из них связано при с политическим кризисом, изменением политического климата, это как бы ну, отдельная э, такая тема, да, над которой нужно думать. Потому что мы ну, возьмем э, часть сообщества, которое выехало. И у них там какие-то проблемы, там, да, и они там, может быть, как-то исследования э, не так хорошо делают. Можно услышать много критики, да, вот эти беглые, они там уже совсем там это от реальности и прочее, прочее. Все это было бы как бы законно, наверное, если бы те, кто остались в стране, проводили бы какие-то блестящие исследования, там вот это классно, могут они анализировали реальность, а там остались люди. Вот мы знаем, да, организации, которые до сих пор существуют и негосударственные, даже не государственные, даже неликвидированные, да. Есть, в конце концов, BC, вот этот государственный аналитический центр, который постоянно демонстрирует какие-то результаты, есть Академия наук и прочее, прочее, прочее, что-то там тоже не видно какого-то такого вот прям драйва научного, да, чтобы там какие-то исследования производились, которые бы нам очень много давало, давали пониманию того, что происходит в Беларуси. Андрей, давайте развернем микрофон вот и жалуются на тихий звук. Да. Ну, который это Да, вот, Да, да, перед, да, перед тобой. Я думаю, вот, ну, там микрофон. Там -то тоже, камере. но и этот тоже работает. Хорошо. А, вот. Поэтому мне кажется, что вообще основная проблема это именно то, как изменилась политическая атмосфера в Беларуси, как ну, авторитарный режим стал гораздо более жестким. И в любом случае, да, авторитарный режим, ужесточение авторитарного режима приводит к тому, что мы исследуем, ну, исследовать общество становится сложнее. Ну, скажем, проблема доступа до статистики, это не только проблема того, в Беларуси мы или не в Беларуси, потому что, ну, наверное, находясь, сидя, ну, если мы находились в Минске, то также нам было бы сложно эту статистику получить. Существуют большие проблемы с социологическими исследованиями, Сейчас уже, ну, я думаю, что еще Диналий про, про, про это скажет, с тем, насколько мы можем им доверять, с тем, что есть проблемы с панелями после кризиса, сначала политического, потом после войны. Есть ну, фактически отсутствие возможности да, проводить исследования, вот, как, анкетирование face-to-face. Но мне кажется, что даже те, кто остались ну, как кажется, ну, мы знаем, да, что даже те, кто остались в стране, также испытывают все те же самые проблемы, да, потому что это связано именно с политическим климатом, с тем, что позволяет, либо не позволяет делать государство. Поэтому, конечно, релокация, как это мы называем, переезд, порождает определенные проблем, и проблем действительно, действительно много, достаточно много, но, с другой стороны, это и какие-то возможности, потому что все-таки, если опять же обратиться к тому, что производят люди, которые остались в стране, то ну там очень много самоцензуры и много просто там официальный дискурс, а те, кто, скажем, этого не делают, ну, либо уже не на свободе, либо, вообще-то говоря, ну, тихо сидят, да, условно говоря, то есть не, не светится, вышли из публичного пространства. Поэтому где тут у нас э, больше проблем, мой ответ был бы именно в характере вот, политической ситуации в Беларуси, а не в самом феномене того, что мы переехали. Э, ну, кроме того, что ну, надо все-таки учитывать, что современная наука дает достаточно набор механизмов набор методов, которые позволяют и дистанционно что-нибудь там исследовать. Ну, например, какую-нибудь историю. Да? Потому что же нельзя приехать там, вот, в общество там, начала 20 века и какие-то там интервью провести. Но тем не менее, даже по э, другим э, методикам, по другим источникам можно что-то достаточно э, точно сделать. А, вот, э, конечно, вот особенно в последний год э, э, есть много ну, так, экспериментирования ну нас, по крайней мере, с тем, чтобы работать через э, ну, информантов, говорят, людей, которые могут собирать какие-то данные внутри страны. И не все это, конечно, работает, конечно, сказывается э, вот политический кризис э, и вот это вот, страх, который есть в обществе, в академических структурах. Но так или иначе какой-то дефицит критичной э, информации это позволяет э, преодолевать. Поэтому Конечно, проблем много, но мне кажется, что и не стоит преувеличивать. Значит, этих проблем можно ну, просто э, как-то ну, понимать, да, что это связано не столько с тем, где мы находимся, а с тем, что сам предмет нашего исследования, ну, например, государственная служба, или, там, внутренняя политика или внешняя политика, даже говорится, он спал очень, очень закрыт. Вот ну, тут, наверное, все, что я не хотела сказать по поводу каких вот общих проблем. И, может быть, еще один момент хотелось бы обозначить, который вот очень сильно сейчас влияет на то, как мы, исследователи в целом, в среднем, анализируем те или иные процессы, и которые такой, ну, серьезный челлендж для нашего понимания реальности нашего отрыва, либо неотрыва от реальности. Это информационные потоки и медиализация, или как это сказать, да, э, вот, э, источников информации. По моим вопросам, вот, конечно, наблюдения, не, не результаты научных исследований, э, вот исследователи, причем и в стране, и за пределами, они все больше и больше привязываются к повестке, которая там есть в телеграм-каналах. Слово говоря, да. все меньше люди читают, например, первоисточники, все меньше люди читают сайты информационные, где гораздо больше информации. Все привязаны к тому, чтобы рассмотреть новостную ленту. И там, например, что попадает, это анализируется, рефлексируется. Что туда не попадает, то очень часто исчезает. Да. Например, даже люди, которые занимаются исследованием ну, не знаю, там, сельского хозяйства, да, вот это как бы видно, да, что даже, ну или так, комментируют, скажем так, ситуацию с этим, что они как-то вроде как не используют даже большую часть открытых источников, потому что это, это такие не раскрученные какие-нибудь там сайты, вот, или это надо копаться там в архивах и то, То же самое мне приходилось видеть при исследованиях, там, скажем, того, что происходит в белорусской элите. На слуху, там, э, э, вот, скажем, какие-нибудь пропагандисты, и, э, они там да? визабл, вот они там, скажем, на встрече с Лукашенко и так далее, и тому подобное. мы ну, многие начинают делать вывод, что вот это, как бы, это новый правящий класс, хотя, наверное, э, скорее всего, это их роль политическая, она э, минимальная. сейчас скажу один пример, да, который ну, наиболее, э, скажем, был характерным вот, для нас, когда как института мы мониторили сферу белорусской науки. Ну и там вот это просто очень как бы вот стало visible. Да? Насколько отличается репрезентирование академий наук, всяких там Кусаковых, институтов академических в медиа, как это представляется. И а как это выглядит, если просто даже проанализировать все открытые источники, там не знаю, там то, что есть на сайте Академии, наук, ну, в газете, ихний, выходит, в их телеграм-каналах, там с подписчиками, там, около ста человек, там или что-нибудь в этом духе. Да, и это дает очень много новой информации. Или Ютуба, там иногда там, была одна конференция э, госкомитета по наукам и технологиям, там было всего один зритель. Вот, наверное, я был да, в этой статистике. Хотя на самом деле информация очень классная. Да, и она давала очень такое ну, объемное понимание того, что происходит в этой сфере. предать слово, слово Геннадию, потому что Геннадий – это тот, э, тот опыт, когда вот сейчас, я рассказывал отдельно о Сниктенках, отдельно про Академию наук. Геннадий имеет опыт работы с обеих сторон, не будем говорить баррикад, с обеих сторон этих научных реальностей. А, и было бы, было бы интересно посмотреть о том, как, как, как, с вашей точки зрения, с этой релокацией, вся эта ситуация вообще а, изменили, изменили действительно научные приоритеты, работу исследователей. Для меня переход из академической структуры в Синктенковскую синк... а, на индивидуальном уровне поменял очень мало. Просто потому, что я и в одном случае был исследователем, и в другом я им остался. Единственное, что, раз степеней свободы да стало больше. Здесь играло место, скорее, влияние сразу ковида, когда я позволил себе отпустить людей на домашнюю работу, когда еще был директором, соответственно, сам с большего тоже. Ну Потом революция, потом репрессии, потом переезд. То есть я в режиме релокации достаточно давно, и в принципе, как бы... Опять же, я не руководитель в той организации, где я сейчас. Я просто исследователь. Мой единственный рабочий инструмент тут. Ноутбук в сумку положил и поехал. Поэтому оценить на уровне организации я не смогу, но я бы мог сказать пару слов, скажем, о специфике, как мне видится, того, с чем сталкивается экспертное сообщество. Но, опять-таки, не все, потому что я ничего не смогу добавить глобально вот на уровне того, что говорили предыдущие выступающие, но что я могу отметить? Я могу отметить, что очевидным образом у организаций, которые занимаются анализом разных сфер общества, да, у них проблемы будут немножко различаться, именно вот с точки зрения предмета анализа, да? потому что разный, у всех разный доступ к первичной информации, с которой можно работать, Потому что если, скажем, изначально, например, условно, у экономистов было больше свободы, потому что все цифры, которые необходимы для работы, они опубликовали в сборниках. Да? Социологам было сложнее, потому что ты попробуй их сразу достань, попробуй проведи полевое исследование. Ну вот Сейчас ситуация не то чтобы изменилась зеркально, но когда закрываются данные официальной статистики, Действительно, многим работать становится гораздо сложнее, потому что приходится искать э, некие косвенные показатели э, процессов, которые происходят в обществе. Согово в этом смысле, наверное, э, ситуация получше, потому что хотя мы и лишены э, возможностей э, проведения классических исследований face-to-face, э, да? То есть это не только опросы, это действительно классические фокус-группы, это глубинные интервью и так далее, то есть э, диапазон на самом деле достаточно широк, но э, нас очень здорово действительно спасают э, дистанционные способы работы с э, аудиторией. Здесь, безусловно, э, сказывается ситуация в стране, которая затрудняет. и непосредственный контакт с э, респондентами, и оказывает влияние на то, как они преподносят информацию, да, потому что э, фактор страха никто не отменял. Или другими словами, ту же самое спираль молчания, про которую э, Нойль Нойман писала, как проработающий феномен, даже для э, общества, которое находится в стабильной ситуации. Да, все равно оказывает влияние на индивидуальные ответы, то, как человек представляет себе мнение большинства. У нас ситуация усугубляется не, то, не только мнением большинства, но непосредственным опасением репрессий за свои взгляды, и это, безусловно, дает о себе знать. Но а, все это можно немножко а, нивелировать, да, потому что а вот это периодически... Когда возникают такие вопросы, говорю говорю о том, что нельзя смотреть на одну конкретно взятую цифру практически никогда. Ни на рейтинг, ни на уровень доверия, ни на что. Нужно смотреть, во-первых, в комплексе с другими вопросами, потому что в нормальном случае социологи производят так называемую операционализацию. Когда э, по, по ряду вопросов, да, которые, казалось бы, спрашивают о частностях, потом конструируется общее понимание. И общее видение картины, оно действительно гораздо более глубокая и адекватная ситуация. С одной стороны. С другой стороны, вот так вот влезешь в методику и потом в предыдущую линию. Ладно, вернемся то, что я себе написал. Потому что ну, это вот то, что тревожит. Потому что... Действительно, почему про это вот я затронул, хотя сразу не планировал. Большой запрос на социологическую информацию, да, с одной стороны. С другой стороны, очень часто отмечается катастрофическое неумение с этой информацией работать. Все говорят, дай нам цифру. Это мода. В принципе, я понимаю, с одной цифрой действительно гораздо удобнее работать. Но это ловушка, нельзя. Нельзя упирать на одну цифру, она не даст практически ничего. Либо нужно смотреть в комплексе, как люди отвечают на разные вопросы, либо смотреть в динамике, если уже действительно нужна одна цифра, потому что будет рейтинг, например, человека X 45. И что? Это ничего. Нужно смотреть он на пике или э, на, на спаде. Да? Давайте вернемся к релокации, потому что, вижу, а, что уже да, про да, социологию, я думаю, про это можете да? очень долго. Ну, про релокацию, э, да, я здесь хотел буквально несколько, э, так если тезисно, да. Действительно, происходит с одной стороны дифференциация э, усилий относительно предметов, потому что в зависимости от сферы, очень разная проблема у нас возникает. Э, в социо подходе возникает, кроме того, еще удвоение объекта. Да, потому что сейчас белорусы, белорусское общество, это не только те, кто в Беларуси, но и те, кто выехал за границу. Да? И здесь, помимо э, усложнения самого объекта, возникают еще определенные социально-психологические нюансы. да, Потому что вопрос, насколько мы имеем право или должны э, заниматься, перенаправлять часть своих усилий на, не на тех, кто в Беларуси. Да? Такой нюанс, он тоже имеет место быть, и определенные такие вопросы, в том числе со стороны медиа, возникают. То есть, удвоение объекта, специфика предмета и методические нюансы. Действительно, здесь, с одной стороны, мы получаем ограничения в виде методик, которыми мы можем пользоваться. С другой стороны, нас относительно других сфер выручают цифровые дистанционные методы, но... Здесь нужно понимать, что каждый из э, тех методов, которые сейчас доступны, будь то телефонные опросы, интернет-опросы, они каждый имеет свою специфику. Да? И поэтому, э, когда журналисты, другие эксперты, э, простой потребитель социологической информации смотрит на данные, всегда нужно обращать внимание на то, каким методом вот это эти данные получены. Но здесь я, наверное, дальше углубляться не буду, потому что меня опять понесет на больное. Но вот эти три позиции, как очень важные, я бы отметил. Да? Очень разная ситуация у фингтенков в зависимости от предмета исследований. В социально-гуманитарной сфере происходит удвоение объекта исследований. И произошло очень существенное, но по крайней мере, у нас не катастрофическое сужение методического обеспечения, которое, которым, мы, которым мы можем пользоваться. Я хотел спросить про, про совсем другой опыт Кейс Беларуси. Если иначе как бы переходил из одного контекста в другой, из одной стороны в другую, то Кейс Беларусь как раз та организация, которая в общем, достаточно постоянно работала, находясь вне Беларуси. Как говорил, писали тексты по-английски, особенно не старались, чтобы их все прочитали внутри страны. В этом смысле, для Кейс, скорее это не новость, необходимость работать вне. Изменило ли в этом смысле вообще что-то для вас последние годы, именно связанное с релокациями чем- то И, может быть, когда поделись полезным опытом этой работы вне Беларуси, как сделать так, чтобы это продолжало быть эффективным? Eh, По-русски говорим или. у нас идея процессованный момент это мы як зручно. Як Ну, за правду, мы никогда не працевали в Беларуси 10%. Это были минимальные, скажем, какие-то там, того, что было зроблено с как не в Беларуси. Как сказал правильно, Енат. У нас николи не было потребности сидеть в Беларуси физично, бы мы экономисты наследует социально-экономические э, все э, аспекты жития украины, Навод будучи в разных странах. У нас за все эксперты были в самых разных странах, так? И не только в Европе, далече. Вот, тому принципово для нас ничего не изменилось. А? И главное, мой посыл тут для всех, не треба бояться. Пусть объективно того, что мы все выехали вот с уликом того, что методология, на самом деле, не каторая доследование перед социологии, она мост будет меняться, не требует гэтага бояться. Я бы воспринял это хотя как челлендж, как выклик для всех, для нас и макчимость поглядеть на то, что мы робим с иншого боку. И вот одразу перейду до пропанового. Но вот одна из пропанового, до которой мы пришли, это Поглядеть по-иншему на то, как мы ведем доследование и как мы его доносим до людей. Значит, методология безумовно не меняется. Безумовно методология, когда сказать про, про экономистов, имеют не виду там формулы, эти некие подлики, разлики, они не меняются безумовно, но э, процесс дать может быть объективно, спрощена, и ты завсюду шукаешь такие способы этой прац чтобы тебе стало простей. Эм, ну, для прикладов я сейчас еще что-нибудь придумаю, и как это что-нибудь сказать. Но, э, может быть, лучше перейду сразу до иншей такого важного классного способа и важной парады, интересной для всех, то, каким чином мы доносим это. Эм, мы завсюду Скажем, опозненные годы, еще до 2020 года, так, э, мне подалось, что вот, во всем свете в принципе процесс фингтекс поменялось. То уже уже вот, вас такие лонгриды и они стали все меньше месяц и меньше это все заставалось они, там, в архивах, в часописах, и вот я гляжу по белорусским фингтекс, вот такая вот академичная академичная она была с до просто публикации в часописе. Да? Это было правильно. Я в принципе чувствую, что это круто. Это был тренд, который започатковал еще, э, ну, допустим, ИПМом свои часы, и бюроком, теперь ассоциации доследших центров. И это правильно. Так? Все лонгриды должны уходить кудысь, в такое вельми академичное представление. И это здорово. А, но это только маленькая частка, на самом деле, того, что работают доследшие центры. Поглядите, до следующего субполя ThinkTanks переходит на всякие policy brief, one-pager, policy cut, что-нибудь там, супер-ультра-мега-бриф и так далее, так? Только когда у нас сидит команда из трех человек, и мы реально робим, там, скажем, 20 сторонок доследования, мы все равно покажем одну. И моя задача, до да, и с которыми мы працевали, с нашей командой, и с иньером, и тумбикой, и у была на самом початке доследованием, и мне казалось, слушай, а что ты хочешь сказать? Вот скажи мне в одной фразе, альбо в одном сказе, что ты хочешь сказать? Чем я про это скажу? Потому что по вынику праца наша все равно, которая перетворается вот такими, скажем, доступ, максимально доступный контент, ее ее простей потом и э, до да, доставлять до стейкхолдеров, стейкхолдеров и у Беларуси, и не у Беларуси. И теперь это уже неважно, какую мову выберите – ангельскую, белорусскую, российскую, вы можете перекладывать, с этим пра... очень легко работать. Таким чином, это еще один инструмент того, что наша работа, прац... э, весь релокейт экспертной супольности это лучший э, челлендж, выклик таки для нас, так переглядеть эти способы и инструменты, которыми мы работаем. Добрый, давайте тогда э, будем переходить до э, до другого питания. Про то, как э, захолостить контакт с Беларусью. Вот я в принципе уже пожал про э, сам про доказать про то, я какую-то не процоверите, что вовсе релокация не проблема. Але я про нас и распопчужена э, такая думка, обсуждение нету. Так самый час мы прав, ты думаешь, что учитесь Беларуси выехал. И Быцем все-таки слули контакты, люди начинают сказать, что вы всегда разумеете, вы не отчуваете землю. И с одного бока Андрей Служин сказал, что Быцем и не только те, кто физически за столе в Беларуси, не только как это давало некие там звыш и делать и собрало обидзвыш исследование. это не отменяет той момент, что нек требует контакт заховывать. А может быть это некий невиду. миф и может, не нужно на это обратить внимание и там, то, что ты ездишь в транспорте, на комаровку за продуктами, это не то, что дает тебе некие потребные для доследования уведа. Андрей, может, это тебе с тобой и почнем? Сам принцип научного доследования, по идее, мысль быть побудован над тем, что ты свои эмоции, свои надзирания не ставишь в якости основы для интерпретации. Потому что, и ты находишься в Беларуси, в своем социальном окружении, ты можешь делать ну, помылки в интерпретации дадины. То же самое, как если ты за замежем Украины. Доследование, первое всего, да, по идее, всегда в теории, нужно быть evidence-based. То есть ты можешь собрать некие дадины и, соответственно, их ну, анализовать. И уплыл тут социального все он как раз-таки, ну, вот, замещая, э, фокус фокусует, ну и часам, он дозволяет лепить, разумеется, ситуацию, але в часто и на дворот, да, там, скажем, э, с, э, вот, э, ну, тут основная, э, ну Скажем так, выйти из этой ситуации – это удосканавливать методы сбора э, информации И стараться быть меньше залежным от э, интерпретации, от своего социального отношения, своих сэбро, своего телеграмма там и э, вот, все, все эти, эти вот информационные бурбалки а, Тому ну, вот такой шлях напыл мы Я не обновляю то, что это проблема, что есть проблемы за раз доступа до информации. Я еще испортил, что проблема она больше связана не с тем, где мы находимся, а с тем, что просто сама система политичная. Ну, там, что я занимаюсь первоначально политичными исследованиями, сама политическая система стала больше закрытой. И что с этим работать? Ну, вот это да, складано. И причем мне подается, что зараз вот ситуация такая, что атмосфера в гукромассе такая, что те люди, которые внутри системы находятся, и они все меньше и меньше как бы, разумеют какие там расклады, что там, скажем, на версии, потому что это все меньше и меньше обмерковывается, да, потому что это, в принципе уже все больше связано с некими рисиками там для карьеры, для чье чегольсти и люди навод, близкие там до да, неких там пробок, принятия решений, у них ну вот ситуации как само за раз меньше, чем было, было ранее, но на турну падает, какая-то. Геннадь, соответственно для для социолога имеет uh, некую, uh, вогреть, мая некую, некие, неформальные, мая социолога некую таки, неформальный контакт с нарушением, с людьми, чьи, наоборот, гад, и, наоборот, реально нужно страховаться, и, может, отсутствие Украины для социолога корыстна? из научного Андрей, я целиком э, рад, в этом смысле, что э, науковое доследование должно быть э, безоценочным, так? И ка каштовности доследчика ни никаким чином не уплывали на выники доследования. Олеа, усе равно необходимо такое занурение у контекст. К тому, что когда мы хотим запитаться про самоотчувание человека, например, про его знаки политической ситуации, ну не важно на самом деле про что мы мусим э, раскласть, вот такие абстрактные речи, которые у нас стекаются, на вельми конкретные элементы, которые будут турбовать человеку. Да. Э, и при самом простом вопросе, когда мы задаем, когда мы, например, например, даем список вариантов отказов, мы складываем его свой, со своего досвиду, со своего, хай, попереднего анализу ситуации. Але, коли мы будем э, занадто далеки от контекста. Э, мы можем просто не сказать, можем навод не то, что варианты отказывал, не таки, э, дать э, нецелком ответные тому, что будет думать громадство. Можем навод э, пытаться не обтынь, что громадство то Тобок, мне подается, что, ну, принадлежит для социолога, разумение контексту, и оно очень важно. И uh, что тогда? Что ты -то как я находится? Тут э, больше уваги, поддается, требуется э, надавать комплексным дослідням, не только холькосным, э, а и якостным. Фактично на самом речь, так ось, коли брать академичный подход, тут вот я не очень згодный э, с Сержим New School, относно того, что Справа сдачи, мужчины, короткие. И результаты неоднозначности в музеях, хоть и на э, небольшой э, э, кавалок времени. Э, Фактически, классическое социологическое исследование, как делалось там, когда у 30 тому, когда час был еще повольный, и доследчики могли себе такое позволить. Фактически, они делались полторы-два года. Когда сразу серия якостных исследований какие, э, выники которых позволяют понять, э, ненавито, с чего люди складывают ту проблему, которую мы хотим э, доследовать. И только после того, уже сколько, дослед... сколько сны доследований, пожаданы еще и несколько, как поглядеть, как она удинается. справа, что сейчас час в Михудке, и не за все мы имеем не то, как ресурсы, а вот просто час зафиксовать некую кропку, потому да, что простыдень, это уже иншая картина с усветом. Образ а месяц можно сказать, что э, то, что ты хочешь исследовать, это было у меня. тому так, тому есть полная гонка, тому есть полное э, вот, что я, что сказал, обнижевание в методах, але э, методы можно комбиновать, методы можно вышукывать новое. Что? Ну то, что я сказал, так. Ну, не, мм. разумела. Але к этому все мусить быть не у погони за часом а у грунтовности, показалось, ровно. Треба каб, разуметь, что будет завтра треба разуметь не ту кропку темы за, не только ту кропку темы зараз, а темы были и у больш, восьминарита, в широком контексте. Поэтому э, комплексное доследование. Не только, и не только якостно а сколько с нами, и сколькостно, но и междисциплинарно, на самом деле. Общем, это я так само хотел бы подкреслить, потому что это э, вельми важно и, может быть, как мне подается пошираться для того, как э, разуметь и контекст, и ситуацию, и перспективы. Дякую. Дякую. Андрей, ты это дать нечто хотел? А, да, я вот про то, ну, не в скул, <звук> Ну, мне кажется, знал, что тут вельми небеспечно было покидаться украинности. Я разумею, что зараз, в а, связи с тем, что вот нами опыт, скажем, на доследовании кируется медиями, ну, плюс, там, скажем, полными стейкфолдерами, им не хочется думать, им хочется готового продукта. И, конечно, это зразумело, да, и это вот, ну, в очень выизначает наш экспертный ландшафт, а у кого есть реально велика недоспека, потому что, ну я так сам мое доступно написания таких я бы паперов, и сейчас это, например, этом больше занимаюсь, чем там, неколи, и ты вот просто бачишь это вот массив данных, да, ты разумеешь, якая какая информация зайдет и не они вроде вот там, со 100%, 100 ка выбираешь каких 15, и просто вот как бы это вот э, выкладываешь. А остальные, остальные 85 отремлеваются, и они идут из метницы. Что, конечно, ну, очень, очень кепская смот углежда вот, вот, ну, размеркование ресурсов, э, конечно, у нормальной ситуации, и, и вот, на Заходе, в приватности Uh, Все-таки есть разные узровни и нормальный доследчик, ну, не нормальный, ну, скажем, нормальный, ну, как бы, я только нормально функционовала супольность, это розные, розные узровни мусят отпрацовываться. Uh, ну, например, там, Шимадзе расскажет про то, что там уже книжки никто не читает великие, про то, что там великие монографии никому не потребны, там, и так далее, и так далее. Ну, али, мы поглядим на любые нормальные, ну, не нормальные, любые топовые, так скажем, да, академичный доследчивый да, центр эм, и продукцию, которую он вот, вытворяет. И, скажем, продукцию, которую вытворяют его супрацовники, не обовязково внутри этого центра, а, например, там в университете где-нибудь и так далее. Поэтому мы видим и монографии. Причем монографии вельми часто являются таким как бы, порогом для того, чтобы человек просто снялся на нынешнем звании. Да? Вот как, как диссертация. Да? А мы побачим, что, например, науковые артыкулы, гэты вот, великие науковые артыкулы, которые там 35-55 тысяч знаков, а это ну, один из важных критериев оценки квалификации человека. Ну вот, я вот, например, да? а, за гэтом век человек вельно добро включенный в да, эту сферу. А, Коли мы вот, возьмем какие-нибудь буйные финтенки, там так само, будут великие паперы, Будут маленькие папы, будут то, что я бы для медиа, то, что я был внутри. Поэтому я думаю, что мы, как супольность, снова выступлю там от меня, как бы, <laughs> да, мусит избавиться про то, как разные узровни были. Я потому что только это да. гарантирует и нормальную квалификацию людей, и нормальное выкрестление дадленных, и критику, и рефлексию. Мы мусим родить и малые тексты для медиа, там, для широкой аудитории. Но так же делать большие большие исследования при нам все. Вот, на, мы сами могли их читать, как эксперты анализовать, критично до них ставиться и бы, просто повышать вот, уровень э, дискуссий, вот, ну, полепшать обсорудование да, для будущих исследований. И, ну, и только так мы можем бы, развиваться sustainable, только так мы сможем давать с оправдой, якостную информацию, повышать лостную квалификацию, это так самая особенная проблема да, для белорусских финтенков, Убудовываться у незведу, там, региональный контекст, потому что я не думаю, что белорусский доследчик да, сможет отримать добрые, ну, не там, да, через когда он покажет, что он может только писать короткие паперы, да, потому что я вот не мага, это и сразу там, политический, а я, например, прихожу в иную а индия, там, не дадут Британию поедет да? и будет будем презентовать такие вот исследования, где там на две-три сторонки а то боюсь, что у экспертной в полноте, теоретическая в полноте его серьезно сформатировать не буду. И я его буду сформатировать серьезно только тогда, когда он сможет продемонстрировать а, максимумы своей работы на совсем меньшем уровне. Поэтому вот как бы закидать эту сферу и эту практики ну, нелегко, сложнопотоклично. Спасибо, Андрей. У нас, конечно, видно, что тема актуальна для нас в какой момент, мы не только релокации, мы уже прошли за раз про Old School, New School. Я уверен, что все еще прошли, не, ну, докладно, не, не сможет оказывать только про продавцовое про, про задание за релокацией, а давай попробуем совместить и про Old School, New School, и про то, как, про то, как заховывать Заховывать контакт и, в угледь, и там кейс Крисий ставил перед собой такое питание: как заховывать контакт за Беларусью. Добро. Перед тем, как я откажу на питание со стейкхолдерами, вернусь до академичности и коротких паперов. Ну, я я, я, я, я, я, я же сказал, не я знаю. Ну, я просто закончу эту тему. Я на самом деле не супроець. Андрей, абсолютно не супроек академичности. Я лечу, что Эту академичность. А не не за, это не знаю, разумеется, Я, конечно, за бы. И он да, повинен да. быть. Я сказал так: что компонент академичный он повинен быть. И круто, как он выходил в больше науковые часопис. Так. Не только у Беларуси, а и паза Беларуси. И это важно. Мы призвучались, что мы можем друковать, вот где, например, экономист, можно друковать в Беларуси академичную. Артикул, а кроме сборника конференций. Вот я ранее, когда был еще студентом, там, вот у меня был первый мой опыт это сборник конференций. Ты там что-то там написал, там, ну, там и, было меньше чем две сторонки. Вестник академии, двумя Вот, миновито, вестники, часописы, да, круто. И на самом деле это нормально, там вестник. банковский вестник, верми классный часопис, я его его матча. Да-да-да. Ну, есть инши артикулы, на которые ты реально посылаешься, ты находишь там личбы и так требуется. И Но, глядите, часописы есть не только в Беларуси. часописы есть в Европе, в Штатах, они есть цитованные, не цитованные. Треба туда глядеть. И вот мой посыл был тем, что мы уже съехали, так и мало, что мы съехали. требуется поглядеть шире на это, требуется найти там, я не веду коллег с інших университетов, с інших think tanks, с инших, там доследших центров, из ними э, друговаться. У меня был особистый опыт, коли мы с профессором из Лондона к, после падей Украины в 2014-2015 годе. И он так, вельми текаво ему стало, и он заправдывал и слухай, ну давай попробуем что-нибудь написать. Я говорю, да, с задавалением. У нас было, было несколько артикулов, которые мы подали у часописы, и они все надруковались супер. Вось. Але э, э, я кажу, что требуется понимать это как челлендж, как выклик, как э, поглядеть на то, что мы робим еще больше. Контакт со стейхолдерами — это великая проблема, на самом деле. Я признаю, и у меня нема готового отказа на то, как правильно зараз в этой ситуации зимой заставаться. Э, все будет залежать, конечно, от вашей профессии. Если это социология, но ну, все древно. Я Разумеется, что тут онлайн-инструменты из большего, которые повинны быть заменены оффлайном. Вот. Что-то тычется экономики, Ну, требует, знаете, выдумлять. Мы разумеем, например, что частка статистики, которую хавает Белстат, она все равно передается в Международные институты. Мы это ведем, только Беларусь обязана передавать часть международной статистики в выше. И мы таким чином начинаем копаться трошку глубже, и глядеть разные стати... статистичные статистические сборники, статистические, эм, скажем так, дробные агентства, разные там по самым разным секторам. Вот. И там можно что-то это найти, и это, это справа. Я кажу зараз про пошу чтобы чтобы Контакт, как ты не выпадал за честности, а ты разумеешь, что там отбывается не просто пальцем в небо, а ну, реально хоть нечем доказать. Эм, членам... Другая справа – это донести наши продукты до, э, до людей, до белорусов перед и до тех, кто связан с Беларусью. Ну, тут, напомню, остается два инструмента. Первый это все международные контакты, которые у нас есть, они зараз пошираются. Безумовно, все больше и больше конференций, о махмусти делиться, опытом. Это здорово. Для этого требуется учить мовы. Ты, кто переехал из Беларуси, не ведавшие мову, их требует учить однозначно, учить английскую, французскую, то те международные, которых шмат размовляться, так само локальные, и делиться с теми краинами, в которых ты находишься. Вот, это, напевно, один из инструментал, инструментов. А другие базовые, которые застались, ну, ничего легче не придумаю, как просто працевать с белорусскими масс-медиа, теми, которые застались, с которыми зараз, скажем так, либо есть контакты, либо нужно навязывать с ними. Причем я бы был за то, как мы навязывали контакт с максимальной количеством белорусских медиа зараз. Прямо вот с максимально, я кажу, не обыкновенными там интернет-сайтами, так что там наши нивы эти зеркала, лет там самое там с телеграм каналами, с YouTube каналами, с, может быть, самим надо запускать некие новые инструменты, там, зараз, ТикТок популярный, хочу мы там что-то строить. Попробуем. Вот. Да, учиться этому учиться, мы, снова таки, э, признаюсь, для нас совсем была проблема коммуникайшена. Эта проблема не снялась, она так еще поднялась больше с 2020 года. Ну, что могу сказать, требуется в школа учиться, сам пойду, иншик буду отправлять. Как просто, опять же, сохранение контакта с Беларусью, опять же, и с учетом, учетом специфики для сферы госуправления. Я а, вот может, что здесь, мне кажется, вообще, в принципе, можно делать? Или, может быть, есть какие-то инструменты, которые хотелось бы применить, но понимаешь, что ну, в управлении не работают, тут не могу. А может быть, в других сферах это было бы интересно. Нам остается только уповать на людей и выстраивать связи с людьми, потому что наши исследования в основном качественные. То есть нам нужны свидетельства качественные с места, это интервью различные там... Описание, оценки и так далее. И ну, частично мы можем это получать, частично нет. Как я уже говорила, доступ к данным вот именно государственным статистика, документы он все сокращается. Сейчас там вообще очень много всего издается под грифом ДСП. То есть, что там написано, соответственно, мы не знаем. Анализировать сложно. То есть доступ к Беларуси усложнился в смысле получения данных, но доступа к Беларуси нет у тех, кто в Беларуси. Так что им там, соответственно, то же самое анализировать или получить какое-то интервью ничуть не легче. А что касается вот уже dissemination, распространения данных на белорусов, на людей внутри страны, то тут сложно, потому что вот если мы смотрим на социологические данные, то мы видим эти бурбалки, да, эти пузыри, которые потребляют свои источники информации, и за них никуда особо не выходит. И когда еще был тутбай, который был популярен у всех, от чиновников до слесарей, от оппозиционно настроенного до провластного, плюс-минус настроенного человека, то можно было там запулить тексту, да, и в принципе его прочитают или онлайн. Вот. Сейчас все сложно в этом смысле. СМИ в специфической ситуации находятся. А, то есть даже если мы там прекрасно выстраиваем коллаборации с этими независимыми СМИ, мы знаем, что их там колонку на них или сообщение, mm -hmm. или описание исследования, прочитает, увидит, узнает только вот этот самый пузырь. Как добраться до пузыря, который находится вне э, или, или в другом пузыре, мы вообще понятия не имеем. вот У нас нету сейчас никакого э, выхода. Но опять же, если мы были в Беларуси, это бы нам ничем особо не помогло в этом смысле. Ну что, мне кажется, тогда в конце мы как-то так хорошо... Рассказалось некоторое ощущение, что мы, может быть, немножко уехали из Беларуси, хорошо себе доказались, да нормально, да ничего страшного, да, все у нас хорошо, и вообще, может, и не, не очень-то и хотелось. И поэтому логично тогда перейти к последнему вопросу, который, в общем, как раз и про это. Может быть, и хорошо, что там, почти все сингтэнки, аналитики и уехали из Беларуси, может, хорошо, то есть насколько нахождение в Беларуси полезно. То есть я действительно, вот, как Андрей, ты вначале говорил, что это... Ну, по сути, там, приводят к какому-то, либо, либо люди сидят, либо люди сидят молча, сотрудничают с властью. А, может быть, хорошо, что уехали. Опять же, это, говорю, это звучит, самому кажется, провокационно и со, с некоторым самоутешением, а, но, действительно, может быть, в этом есть смысл. то а, есть Вот те, кто находится и работает сейчас из Беларуси, а, но насколько она вообще в таком случае может быть эффективной? То есть давайте уж или, ну, или не, не только себя успокаивая, но, может быть, тогда... Представим, вот чего мы чего бы мы хотели сейчас получить, такого, что могли бы получить в Беларуси, если там что-то для аналитика вообще полезное. Опять же, вот не для нас, как для каждого человека, тут каждый найдет, почему скучает дома, а с аналитической точки зрения, если есть что-то сейчас действительно полезное от этого. Потому что, опять же, можно оказаться в ловушке, когда вот, мы все время ищем выход. Вот на Беларусь, инсайты, там какие-то мнения людей, а может быть это реально ложные данные, которые избивают фокусировку в конце концов. Андрей, давай. Это то, что то, как бы дополнительные источники информации, конечно, в Беларуси где-то можно встретиться с кем-нибудь, там и поговорить, там, ну или там, скажем, прийти на какую-нибудь конференцию и там в куварок постоять. Там. Ну, короче, конечно, понятно, что Занимаясь какой-то сферой, находясь внутри страны, ты можешь ну, ощутить какие-то вещи более точно или понять, скажем, логику. Да? Иногда ты вот по вторичным источникам, или как вторичным, ну, по, по медиа или там по э, цифровым каким-то источникам, когда анализируешь, вот тебе хочется задать какой-то вопрос на уточнение, что вообще человек имел в виду, там, например, там, э, используя какой-то термин. Ты это уточнение можешь сделать, пообщавшись там, может быть, даже с, с автором или э, услышав от него эти, этот комментарий. Когда ты вне, ну, тогда уже больше ты должен сам додумывать там, да, mm -hmm. что-то такого, да. То есть поэтому, да, источники информации сокращаются, что, конечно, очень плохо. Я, как я уже сказал, это большая проблема, хотя я не считаю ее критичной, по крайней мере, для большинства направлений вот в социально-гуманитарных исследованиях. Ну и вторая проблема это время. Потому что, находясь в стране, вот даже конференцию возьмем, да, и придя на какую-нибудь конференцию, ну, ты там послушал пару докладов, потусовавшихся там, неформально, и так далее, ты в итоге можешь получить про какую-то сферу информации столько, за там, за сколько, не знаю, там, за 8 часов, условно говоря, там пребывания, сколько прочтение всех статей, прочтения там, книг, каких-то монографий и так далее у тебя бы заняло, там, скажем, две недели. Вот. И получается так, что ну, это просто эффективнее было бы да, твоя работа. Ты бы ты, ты, тут потратил ты 8 часов, тут потратишь 40 часов. Да? И это, конечно, ну, вот, иногда значительно ухудшает скажем так, ну, качество данных или объем данных, потому что ну, времени у тебя нет, ну, и ты идешь по тому пути, что ты просто сокращаешь количество собранной информации, чтобы их как-то вот впихнуть там вот эти 18-16 или 2 часов, вместо того, чтобы вот получить их в концентрированном виде, просто общаясь со специалистами или там что получая. А ну и, может, еще один момент, ну, конечно... Нельзя забывать про то, что иногда полезно почитать какие-нибудь издания или монографии, которые есть в Национальной академии наук, и которых нет там вот в интернете. В национальной библиотеке Да, в Национальной академии, да. ну, библиотеке, да. Вот, они там выходят, тиражем 50 там, экземпляров, лезят только там, еще там где-то вот и. Конечно, не находясь в Беларуси, получить доступ к всему этому бывает сложно. Но опять же, это вопрос не то, чтобы и вообще не решаемый, потому что ты можешь его найти в каталоге, потом кому-нибудь заказать сканирование, он тебе это пришлет на это время деньги. Да, и получается, конечно, ну, как бы это дополнительные расходы, дополнительные издержки, чтобы получить то, что ты мог бы получить и быстрее и дешевле. Uh -huh. uh, ну, знаешь, когда я честно, uh, начал говорить про азиатом конференции в Минске, даже не хватает, вспомнилось то, что uh, то, что нас пишут в, uh, то, что, как пишу в чате, про то, что, видимо, в ответ на мой вопрос, что возможно провести в Минске, пишут uh, форум Минского диалога с представителями российских регионов и Абхазии. Мне не хватает, действительно, да, возможности сходить в Минске на многие ивенты, uh, которые бывали, я согласен, вот, многое позволяли получить. Но справедливости ради, в общем, дело не только в том, что я на них могу сходить, а дело в том, что их, собственно, больше и нет в Минске. То есть и ивенты и площадки, куда мне хочется зайти, ощущение, что ивенты не проводятся, площадки разгромлены, закрыты. И, как бы, условно, зайти <grunts> не в пресс-клуб, не в Магуру, я не могу да, не только потому, да, что да. нет да. меня. Научные конференции все еще проводятся, и я думаю, что если правильно выбирать, куда ходить, то интересная, интересную информацию, интересное наблюдение интересных экспертов там можно будет встретить. Я думаю, да, так, даже на форуме на местного форуме диалога с Абхазией и Капитетическом было бы очень интересно. Ну да, давно хотел посетить Абхазию. А тут была бы возможность все это посмотреть, На не, не ездя в Абхазию, не рискуя же, антропологические исследования, тоже исследования. <свят> Вернемся все-таки вполне к реальной Беларуси. Не знаю, наверное, опять же, опять же, я по порядку Геннадий Паврови да, вот, голову вспоминаю. если, ли то, чего действительно не хватает, вот именно как я формулировал в вопросе, в современной в современной Беларуси. Вот не в той, которая была там до конца девятнадцатого года, до пандемии, до репрессий, вот до всего этого. А насколько в современной Беларуси полезно в общем находиться аналитику, ну в том числе исходя из опыта, вот, опять же, как мы видим сейчас на Конгрессе, выражая солидарность в том числе с Евгеном Меркесом, то есть в каждом смысле центр новых идей, как раз были люди активно в Беларуси, кто в общем, сотрудничал, контрибьютил, делал подкаст, что-то писал. Насколько, насколько это позволяло получать какие-то действительно суперновые данные и ну, опять же, приличные риски, сколько мы уже выражаем солидарность с задержанным Евгеном, так тут все понятно. Насколько это было полезно для аналитики действительно? Да. Ну смотрите, я бы э, говорил, что возвращался вот прежде всего к контексту. Да, Контекста на самом деле пока сейчас мне кажется, что мы те, кто уехали, да, мы на самом деле сейчас до конца не можем понять масштаб, да, насколько накопилась, на, Эта разница накапливается и вот, между теми, кто уехал, теми, кто остался. Да? И когда вот эта разница станет критичной. И опять же, я думаю, что здесь будет э, очень здорово сказываться отраслевая специфика Сингтенков. Да? Наверное, те, кто больше в экономику, скорее всего, вот эта вот разница э, гештальта, которая формируется разной, да? э, разница скорее всего, не будет. Может, она никогда и не станет критичной. Но для, скажем, социологов, которым нужно понимать контекст, да, даже, ну, как я говорил раньше, даже для того, чтобы понять, как спросить. Даже один момент, а второй момент все равно, цифры нужно интерпретировать. Для нас, мне думается, понимание контекста крайне важно. И я пока не могу сказать, насколько мы сейчас. Начинаем выпадать из этого контекста. Я понимаю, что мы выпадаем, ну просто по определению. Да? Мы стараемся компенсировать это большим уклоном в качественные методы исследования. Да? Для того, чтобы понимать, какими словами люди думают, какие проблемы их волнуют через их самоописание и так далее. Но я понимаю, что риск вот этого выпадения из контекста есть. Вот. Мне представляется, это главная проблема, главная... Ну, что ли, нюансировка, вот, которая есть с точки зрения э, социологических исследований. Серж, а было бы чем-то полезно? Иметь возможность ездить, не знаю, в Беларуси, встретиться с, с авторами банковского вестника или что-нибудь такое? Ну, безумовно. Ключевая проблема, я лечу, что для всех think tanks это максимум соплывания на державную политику. И зараз, когда мы выехали. Отповедно, когда мы выехали, Наш уплыву на эту политику уменьшается до нуля фактично. Не потому что мы не хотим с этими людьми разговаривать приватно, ну, потому что они там на нижнем боку. Нет, в любом выпадку, ну, у нас такая праца. Наша праца э, эту информацию аккумулировать, анализировать и в вот этот evidence бейс показывать, так да, каким чином это можно выкорыстывать для данной политики. Это не только питание экономики, это передусим в социальные, например, в науках. но ну, не в социальной политике, а не в науках в политике. Вот. И одна справа сказать про реформы макроэкономичные, где, в принципе, все больше-менее а Другая справа про казать, я не ведаю, реформу пенсионной системы. И я лишь что у нас зараз нема ни аргументов, ни может быть, морального права сказать, а, белорусы, знаете, у вас там накопления требовал трамаится не в беларусь банки а там в, ну там грубо не в не в не не не не тут а вот там вось, да например не там не не, не, тут, не тут а там и где ну, например не в пенсионных не там про программу там страхования же авось с новой программой пенсионного страхования которая вышла сегодня как раз таки да но так и -таки, мы все это скажем гипотетично мы не можем оценить это ни на своем приватном опыте ни на скажем так, не в контакте с людьми, и это критично важно. Тому я еще раз повторюсь, наш нажаль голос, в якости голоса реформов, альбо голоса да, для тех, кто робит зараз некая реформы в Беларуси, он, конечно, снизился до нуля, и для беларусов мы так само нажаль маргинализовались. Марга... Маргинализовались. Так, вось, и это не хватает. Когда мы были в Беларуси, и нам требуется там быть, сравнить, позднее, конечно. уточняющий вопрос. А вот о а, а присутствии Беларуси, кому из Сингтенков, кажется, позволяло прям влиять на политику, они сейчас уехали и перестало влиять. Вот, кого может, прям можно было сказать, что они влияли, потому что, же, сейчас снизилось до нуля, то есть хочу представить, у кого оно было иначе по географическому признаку. Да. Не, ну, например, возьмем мы Костычнический экономический форум. Это mm -hmm. была приотсылка для конкретных пиромовов, так, кто бы к. А последние пару формул были очень конструктивными. Приходили подготовка не тяжа, короче, Приходили, ну, высокого уровня чиновники, мы с ними обновляли конкретные проблемы, были пропановые, выказаны, выказывались не только мы, выказывались международные институты. Там Светлый банк сказал про приватизацию державных предприемств. Там, я не веду, про пенсионную реформу мы шмат отказали. Mm -hmm. Приезжали доследчики из с Польши, казали там про пенсионную реформу. Ну, короче, это было шмат. И я могу сказать, конечно, что это было сто процентов все сделано, э, но тем не менее, вот такого рода контакты, это обовязок, это минимум, mm -hmm. с того, что треба делать. Сейчас его нема, в принципе, не может быть. У меня особо ощущение, что действительно, то, что ты говоришь про то, тот же Кефе, э, это было, в какой-то момент это было, и были прям интересные обсуждения, это видно было. Но ну, у меня, например, вот от последнего кафе, у меня осталось довольно-тогда грустное ощущение, когда да, вот, говоришь, там, Всемирный банк говорит там, про реформы, говорит, про пенсионную систему, про приватизацию. Потом выступал там, министр экономики или вице-премьер, когда там выступал на последнем кафе, и прямо сказал, реформы нам не нужны, как и ваши советы. У меня был, было ощущение такое, что, ну, как бы, вот вот, собственно, ведь, все полезное, при насколько коллеги там глубоко делали классные исследования они а как бы, ну, прямо обозначились, что нам ничего не нужно. И такое, ну, как бы. все. И вроде все хорошо и утыкается в эту стену. Ну, опять же, субъективное впечатление, не экономист. Хочется верить, может, там были очень полезные. Да. своим словом Андрею. Ну, добро, там, частка выехала, маргинализовалась, значит, там не мог уже уплывать на decision making, Это продукт вещь, что ты, кто не яны значит не маргинализовались и нифига, и протягивается оказывать уплыв на decision making, ну вот, где такие люди? Не, я веду их людей, которые там застались, они там куда-то ходят, там, с кем то со строками со своими знакомыми, что-то там с ними але мне подняется, что их максимальность уплывать на decision making это, ну, как бы, равна мощному нулю И снова же, это вот я повторю свой первый тезис, это проблема навито закрытости системы, какой она стала, а не то, где человек находится в Беларуси, там, где, э, те, те не в Беларуси. Просто система закрылась. Вот ей больше не потребны советы. Вот правильно вот Вадим говорит, да, парады. Вот в пенной ступени я выручили, что все, да? нам, мы будем там, мы сами ведаем. И будем, скажем так, свою, свою политику вызначать, заходя через ГТР. Ну вот оно так и працует. И те, кто застались внутри, мне подается зараз так само внимать уплыву. Э, вот ты кажешь там про экономику, да? Э, мне подается, что э, экономичные органы, в принципе, сейчас значительно меньше уплывают на decision making, чем когда-то было там, в период, когда я пошла либерализация. Все эти министерства экономики, все эти нацбанки это уже вот как бы, ну, далеко не то, что они могли рабить, там, вот три года назад, четыре года назад. Просто мы что центр Улады сместился. Привет, это изменились. И в этом проблема, вот уплывающая на decision-making, а не все вот там мы в Беларуси, все а не в Беларуси. А тем организованным мы для белорусского громадства, ну это великое питание. Вот насколько мы были тогда не маргинализованы, сейчас маргинализованы. То есть вот какая-такая была тенденция, потому что, ну, ты меды, какие находятся за межу, которые да, какие-то наши дадины, а, ну, я на орбите их находятся калиполово населянство, ну там плюс минус, но основное лишь бы они такие, да, вот мы имеем там по социологии, по-по неких иных прямых с космосом если ты можешь манить аудиторию калиполово населянства плюс минус, но ну, например так Часто казалась, что ты там прям такие вот маргинал, я какой там... Тем более, что возьмем державный сектор, там тоже есть свои аналитики, эксперты и так далее, и мы поглядим на аудиторию державных медиа, где они выступают. Это так само, ну, там вот в выпадку выпадке, Коля декаляполово. Вопрос Артема Шрайбмана. А что эти форумы изменили в экономической политике? Пытание, которое поднял Артем и Андрей, оно, в принципе, так? на насколько роль всего нашего доследчего комьюнити уплывая на стан жития людей в Беларуси. Не сейчас, а на отрани. И это серьезное питание доследования, я не рабил такого доследования. Я могу сказать, что наши особые пропановы, ну, допустим, там, по реформе транспортного сектора, который мы сказали, там в 2014-2015 году по введению там, операторов, и они все ввелись, я не могу сказать, что это мы, Конкретно делать круче нам. Але я знаю, что и формулировка, и то, как они там працюют, и, например, пилотные проекты, все как и так как они были сконструированы, они были подобные до того, что как мы разговаривали в той час с Министерством, Министерством транспорта, так безумовно, КФ не изменит ситуацию в один КФ, але разумеется, на мою думку, нашим нашей метой задачей основной быть. Так наша основная задача исновать. И в академичном, и в полисе просторы. И вот э, то, что мы иснуем, то, что мы, э, скажем так, на вот но застаемся не уникальтие, так там на зеркале и на инших э, каналах, это важно. Это важно и для людей и перед усим, ну для такого, скажем, для того, чтобы показать эту объеднанность, э, э, Повторюсь еще раз. Мы ранее-то особливо не уплывали. Зараз мы еще на это месячно уплываем. И мой, мое питание до Андрея. И себе, ты там, я не веду, пенсионер в каком-нибудь там несвирском районе. Ну и себе, ну, себе, ты, он, я не читаю, не быть... без, без аналитики, что Биси, что Биса. Не беси, на вид, беси, что? Ну ты. что? як. Покалерую мне вообще аналитики вообще. Ну как бы. Нормально. Ты что, не торопи, хоть один пейджер хоть там, пол пейджера. Я, ну как бы. Не, а, а тебе себе приходит, а да? тебе приходит ты такой, а як узробить пенсионеру лепш? Разумеешь, а этот пенсионер слухает, такого воиста, например, сержица Андрея, и думает, да ё просто так, вы сидите там у своих польшек, там зажрались, понимаешь, а мы тут, у нас у меня пенсия 240 рублей и что? Не, ну сука, это проблема этого пенсионера, Я до чего? Что, ну блин, ты знаешь, ты говоришь про Медве, ты понимаешь, на что мы мыслим, что родить, что там формовать и громадскую думку да? Так, мы, а это только одна из великих одна из задач, может быть, финтентовой. Причем я не лечу что доследчика повязского мыс ставить себе такую задачу, потому что, когда я он уже пробует гулять с думкой громадской, то я он уже больше переходит в стадию политичную, чем доследчью. Да, и, конечно, в и мы как-то подбегнусь немного, но а ли, может часом в засылаться, скажем, вот, э, ну, на свои позиции, как бы, як бы дослечь, да, в этом контексте. А, коли, вот, уголь, про проблему, то есть я пенсионер, да, я слухаю, там, Белсад. Ну, вот, что мне важны не столько дадзины, там, некие дослечи, да, кольки просто посылать, что там будет завтра. На кольке, там, скажем, поп поплывая война, там, на, на моей лежит все, да? А на кольке, скажем, все-таки Лукашенко не ведает, там, киевские, добрый там, ну такие вот, всякие вещи, да? И, ну, я лечу, что ты налитки, какие там вещают, там, через БелСат, там, зеркало и так далее. Ну, я не дают отказы на это питание, больше, меньше, да? Ну, например, они могут дать некие прогнозы, что вот война с Украиной, придет экономическая кризис, думать, там про то, про то, про то, там, да, да, акценты на то, да, гипотеза, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Против, каналы в вынику не влияют э, на него. То есть он до его ставится так, что вот прямо кто-то там за межой ему вещает, поэтому он его э, не воспринимает. Э, ну, снова, нужно делать а такие выводы, опираться на некие дадены. Традины вот показывают, что аудитория этих каналов, которые находятся за прежой, достаточно широкая. Я так осторожно говорю, каляпалово, это, это может быть меньше, это может быть больше, но при нам все это очень великий сегмент белорусского гражданства. И, может быть, даже большинство людей, которые текаются политикой, потому что многие люди, в принципе, не читают ничего про это и это не текают. Поэтому я бы не сказал, что такая ситуация настолько кепская, как ты скажешь. Даже когда ты пенсионер в каком районе? Несвежеском районе. И если это не так, то это было бы мне показать, потому что это, конечно, очень важное питание а как бы проблема, да? А для того, чтобы зарабить этот тезис, как вот, ты рубишь, ну, требовало бы с этим покопаться. Ну, добра, а скажите, какая да, наша задача, как доследчик центра? Изнование... Я так считаю, что у Истор... на себе модерацкое а, патрикотное. По Получается, наша... так. В... В... Вот в, в таких громадствах, альбо, скажем, в таких складанных системах социально-экономических, политических социально-экономических, как як Беларусь, какая наша роль? Кали... Мы мало можем уплывать, так на громадскую думку. У нас мало каналов уплыву ну, я не сгоден, что мы, мы... не можем писать такие там академичные пейпы и думать, что окей. Mm -hmm. Ну вот я доследчик, я написал там. Mm -hmm. Мы можем все, я так думаю. Да. В чате внимание наши дискуссии про КФ, что вот, э, она считает, что эти форумы в парке высоких технологий, э, кажется, что-то меняли. Mm -hmm. Ну хороший вопрос. Где эти форумы? Где mm -hmm. парк высоких технологий? Андрей, сейчас я говорю, ваша дискуссия продолжается. А Сея еще говорил, что этом мало времени будет уходить, я смотрю, нормально, интересно. Мы, приходя просто да, про все-таки все, все, все, про смысл нахождения в Беларуси, опять же, понятно, что после содержания Женя довольно понятно, почему нахождение в Беларуси вызывало сложности, но с точки зрения того, что кажется, вот потеряно, насколько, по мере, насколько тебе видится, насколько бы нахождение Беларуси, ну, например, помогло или помогает кому-то? устанавливать контакты с теми, что мы, чиновниками. Насколько полезно, например, think пытаться кого-то там сотрудников, там, может быть, не публично сохранять в Беларуси, или там, сотрудничать с кем-то обязательно в Беларуси? Сколько это будет помогать эффективно представлять картину? Ну, Дискуссия Сержа с Андреем демонстрирует то, что я... Слайды, которые демонстрировала в самом начале, про то, что существует некая неопределенность, и think и <laughs> тоже не, сам, не совсем понимают, как бы как сейчас выяснилось, ну для чего не существует. Была даже там какая-то классиф... классификация, что есть там think tanks, think and do tanks, and do tanks. То есть те, которые ближе к академии, те, которые просто там, осмысливают общество и пишут про это, те, которые занимаются этими работами и заодно ведут какие-то адвокаси компании, вот. и те, которые вообще плотно занимаются, как, например, там классический американский, да, конкретным там адвокаси, лоббизмом и так далее. Вот, и стратегия у сингтанков может быть разная, она может и меняться, да, то есть просто понимать общество, описывать его, это бесценно, Вести там адвокаси компании, чтобы улучшить жизнь людей, там, не знаю, уменьшить налог или что-то полезное привнести в жизнь пенсионеров, это тоже прекрасно, вот. так что, видите, вопрос такой. Что касается Беларуси, быть полезно, быть Беларуси не полезно. Мы этот вопрос обсуждали, кстати, Вадим год назад, когда только все начали эту релокацию. Да, во многом спектналитический клуб сегодня он в многом наследует дискуссии летом 2021 года, когда вот только-только прошли аресты, и Татьяны Кузины, и Валерии Костяговой, в мы в 8 раз желаем немедленного или как-нибудь скорейшего освобождения. Ну да, в многом просто, что, что за год меняется, интересно. Я и тогда говорила, и сейчас снова повторю, что я считаю, что, конечно, лучше и полезно быть в Беларуси. Оно просто уравновешивается, даже не уравновешивается, а на другой чаше весов просто твоя личная безопасность, риск mm -hmm. сесть, твой личный комфорт и свобода. А, а так, если можно было бы быть человеком-невидимкой, например, то я бы, конечно, предпочла для понимания Беларуси быть в Беларуси. Не только потому, что очень важно самой лично там увидеть, сколько стоит клубника или как выдают паспорта в в этом расчетно-справочном центре. Вот. Не ответы важны, важны вопросы. Если лично находишься в Беларуси, вот даже сейчас, когда разговариваешь с друзьями, ты понимаешь, какое море вообще истории проходит мимо СМИ. Куча людей там проживает невероятные истории там, с, с задержаниями, экономические истории, социально-политические. Ты этого всего не видишь, потому что ты просто живешь в другой стране. Поэтому мы теряем не какие-то ответы, которые ты лично мог бы посмотреть, а вопросы, мы теряем повестку, мы реагируем только на то, что пишут в СМИ, или то, что мы, там условно говоря, из книжек прочитали, что есть какие-то там нормы или best practices, и мы вот их сейчас поисследуем. Так что мы теряем очень много, и можно назвать меня там мистиком или кем угодно, но я считаю, что это нужно чувствовать и видеть лично. То есть наблюдателем нужно быть, полноценным, настоящим наблюдателем на месте, чтобы это все анализировать. Я не отрицаю, что есть доступ к статистики, что что-то можно удаленно делать онлайн, но в общем, мое тут мнение однозначно в пользу того, что нужно быть в Беларуси. Слушай, спасибо. Тогда предлагаю, у нас есть уже один вопрос в чате в зуме, и в общем, вопросы из аудитории у нас тоже есть возможность для продолжения обсуждения. Вопрос в чате в зуме такой. Спрашивает Ольга, а на высокий опыт на релокованных экспертов с Беларуси за межой? Они знают, кто негативный уплыл, в связи с собой, как эксперты, именно из Беларуси, при посылке работы и преподавании расследования. И, на самом деле, доброе питание, потому что мы более поговорили о том, как эксперты и сингтенки фактически тоже белорусские, за мной же работают. А насколько сейчас эта ситуация, насколько сейчас эта ситуация белорусскость, не знаю, допомогает, перескаживает в же Воу, все мы бачили, насколько высокий был опыт на эксперта у зарубежных медиа. В двадцатом году тикали что такое, сдарается. Про Беларусь я сразу по, по 5 интервью у медиа. в э, э, сепарды, может, у кого есть опыт одного э, ну, на как Я тут беларусская тепловая? Ну, наполнить сразу э, сказать, что большинство на экспертов беларусских пеки выехало выехали, и они заставлялись в белорусском контексте, в белорусских проектах, у белорусской супольности. И то, конечно, это ну, негативно не вплывает на их. Я моя назвать похоже не белорусская. Вот. Но что ты интеграции у супольности, там, национальной региональную, ну, конечно, есть проблемы, потому что требует думать, чем себя затекают. И Белорусская повестка, конечно, после там, 2020 года значительно меньше циковой стала. Но я думаю, вот, насколько мы отвечаем этим и задачам финтенков. Особенно те, вот, какие застались на белорусской повестке, если это может быть неким приоритетом у них, там, вот, с просоединением за ну, это не так видовочно. При нам все, коли мы можем про весь сектор, а не про особенные там профессиональные траектории. Крейс, может ты поделишься опытом, поскольку кейсы изначально существуют в таком достаточно международном контексте, насколько, э, насколько сотрудничество знаю, стало лучше, хуже после 2020 года? С белорусами, которые здесь Ну, да, то есть, словно говоря, там, не знаю, может, во всем мире все без кейс спрашивает: спрашивают, кейс, эксперт кейс Беларуси не нам нужны, или наоборот, говорят, эксперт кейс Беларуси, у вас белорусский паспорт, все, вы все коллаборанты Лукашенко. Нет, ну это пытание не до меня, на самом деле, потому что мы в любом случае работали с э -э -э, теми, кто либо участковый в Беларуси, а либо нет в Беларуси, так. А, тому... Я могу сказать напевно, что стало больше людей, которых можно зараз брать на працу. Когда ранее был такий невеличкий голод, и нужно было лучше шукать помимо студентов белорусских, э -э, вот, их специальностей, с вот, теми керунками, которые, э -э, которые нас текавили. и ты прям шел конкретно и выбирал. И было реально проблемы с часами износить людей. То зараз, конечно, наоборот, зараз значительно простей износить людей простей изнасти. Вы понимаете, шмат беспрацованных экспертов Беларуси? Ну, скажем так, шмат людей, с которыми хотелось бы попрацовать. Я так сказал. Реально шмат. Я вот тут на форуме вот разговариваю с людьми, такие, о, цикал, вот классно было бы за вами попрацовать. Так само я доведусь тут про, широ признаюсь, только вось, литерально на Конгрессе, про белорусскую Академию. <смех> я реально не был в курсе. Это, это супрационерство с приватными. С приватными, с приватными польскими э, университетами одним, так? Неколькими. Неколькими. Неколькими. Ну Россия. супер. То бок, науковцы, которые имеют <свят> науковую ступень, так, они могут э, вот таким чином працелать для, белорусских... для университетов <свят> уже не в Беларуси. Супер. Я веду так само про колькость программ в разных краинах, где приймали, мне прям писали, звонили из Академии наук, например, от разных краин, вот такие, слухи. ну у нас есть там пару мест, где ты можешь пораять какую нибудь в Беларуси, потому что вот э, мы могли бы оплатить, взять на себя». Mm -hmm. И реально Райл вот, так само Слав людям. Это было и для украинцев, и для белорусов. Потому, в принципе, макчимости остаются. Я лишь что так само, то, что мы до не омовляли, макчима релокация – это одна из добрых макчимостей для науковцев, трошечку подвучивается пойти, реально працевать в университет и отримать стипендию и в принципе выкладывать в университете я знаю таких нескольких выпадков. так что это так само в принципе добрый option поскольку сердце хорошо знакомировал Белорусскую Академию то поскольку у нас есть программа директора Белорусской Академии поэтому нельзя не дать слово Геннадию и про этот опыт тоже рассказать насколько э, вот с этого фокуса можно посмотреть да, на Белорусскую Академию не просто как место для учебы, не знаю, пострадавших борусских студентов, но как опыт сотрудничества, в том числе, с частными польскими университетами. Вот хотя уже какого-то, я бы сказал, периода работы в академии, насколько этот опыт действительно чему-то помог, что-то новое принес? Для меня оригинальный досвид э, такой, э, вельми кросс, ну, по многих видерах, э, кросс-коммуникации, кросс-коллаборации, так? Да? потому что с одного боку это была частка белорусской дыя, которые съехали давно, с другого боку это были репрессованные выкладчики, с третьего боку с третьего боку это были репрессованные белорусские студенты, с четвертого боку это были это была белорусская фундация, белоруско-польская польская фундация, якая накирована на Беларусь, так называется окно на встуд. И из еще одного боку это были приватные а, польские ВНУ. Одразу один, после этого Ну, уже зараз четыре патеется. Может уже и пятый, я просто. Я с большей частью занимаюсь научной работой, а, артикулы, конференции, семинары и такого вида. Але то, что мы сопроды мым можем ма ма отримовувать а, той досвід, якого а, не то, как ранее не было, где отрывать, а как не могло быть у Гогули, потому что ситуация а, целком оригинальная. И то, как худенько а, тады мы заорганизовались, показывает, что натуральным чином мы готовы, ну, при нам все добрая частка, готовы а, экспериментовать. Так? И а, выкладчики, и организаторы, и наши коллеги замежные правды вот это держится. будет зараз третий год, началось еще в 20-м. Натурально, будет третий год, как мы работаем в таким режиме дистанционном. Уже несколько э, выпусков былых артикулов, часописов обучаются, где я так, так, так само международная. Но, соправды, можно с этого пункта поглядеть, то ситуация нам э, робить выклики. Но мы на них отказывать, и про это можно отремать Не то, что капчарованный дуосвет, алика что, это соправды. Я не встречала негативного э, такого влияния, но читала про такие кейсы, касательно именно академии, когда там студентов отчисляли по принципу паспорта, дискриминировали. Но надо сказать, что мы несколько в своем пузыре, собственно, находимся. Вот, mm -hmm. Не так сильно зависим от того, чтобы нас кто-то оценивал по паспорту или там не по паспорту. А, вот. В своем пузыре оно полезно, удобно, в безопасно. Своем, в своем пузыре никто меня не дискриминирует. Какой вопрос еще был? А, про экспертов. Ну вот исследование было про то, что исследовательские центры испытывают недостаток квалифицированных кадров. Может быть, это... Проблема стала чуть менее острая в связи с тем, что много уехало белорусов. Mm -hmm. И среди них ну, можно кого-то найти, подыскать и так далее. Но Хотя, например, мы когда ищем какого-то конкретного человека под конкретные задачи, не сказать, чтобы нам сильно легко было. Окей, mm -hmm. uh, okay, тогда... Yeah. Вопрос Татьяна Игорьевна. Как раз на этот вопрос белорусского эксперта востребованного в Да, но я присоединюсь к Сержу, наверное, во много, потому что я тоже давно уехала довольно, поэтому у меня такой довольно специфический опыт. Но я попробую вот очень кратко по пунктам буквально. Я, конечно, вот реагирую на то, что я Серж говорил, и Наташа то, что говорили, вот по поводу того, насколько важно находиться в стране. Я, я сейчас немножко, ну, как бы такую шутку позволю себе, э, Серж не обижайся, пожалуйста. Но вот я просто представляю, даже если бы Серж был в Беларуси, и он пришел к там, вашему пенсионеру, где он там в Слуске у вас, да, как бы и начал бы ему рассказывать там про какие-то советы. И мне кажется, что все равно ты будешь в Польше или ты будешь там в Беларуси. <пирает> <пирает> да, да, да. Ну то есть скорее здесь есть уже более серьезно подходить. Скорее важно, чтобы в принципе этот эксперт обладал э, символической значимостью и принимался как экспертный человек со стороны вот той группы, к которой ты обращаешься. Это более широкая проблема, чем проблема то, где ты находишься. Я даже думаю, что здесь местонахождение, ну, менее важно. И, Наташа, вот тут когда я по тебе тоже, э, ну не то что поаппанировал, он тоже про это поговорила. Я на самом деле вот, ну, я, несмотря на то, что я уехала, я уехала недалеко, в Литву, ну, то есть я постоянно ездила, то есть я вот только два, там, два немножко больше года не езжу. И мне при этом, ну вот, я с одной стороны, когда ездила, я тоже мне казалось, что я лучше знаю, но с другой стороны, я лучше знаю я про свой круг, ну в смысле, что для того, чтобы говорить, что у нас мы там антропологи, мы выходим и видим там, что что знают люди в других кругах. Для этого физически, ну не факт, что тебе нахождение в Беларуси помогут, потому что, грубо говоря, мне, чтобы войти там в поле, в поле в широком сути, в поле, например, поехать в какую-нибудь сельскую местность и делать исследование. Прошу, пенсионеру. Да, это тоже очень большой вопрос, поэтому мне кажется, опять же, вот здесь не так важно, ну, где ты находишься, а то, насколько ты можешь выйти за пределы своей позиции, социальной в том числе, и там найти вот это вхождение. Ну, то есть, это большие дискуссионные темы очень важные, мне кажется. Угу. Но здесь у меня Такие замечания. Потом очень интересно, конечно, вот эта дискуссия, и может быть, нам про это имеет смысл еще поговорить в будущем, это поговорить про вообще про соотношение академии э, и белорусских исследовательских центров. Потому что я вот честно скажу, я очень знаю про связи как было в Беларуси, связи вот, аналитических центров с Белорусской академией, но вот с позиции там Литовских университетов или там еще больше, дальше университетов, то ну, как бы в Беларуси, ну, как бы у сингтенков белорусских очень ну, мало как бы, входа в этот, в этот круг академический. На самом деле вот Серж тоже, ну и там и Серж, и Андрей вот тут тоже такая прекрасная дискуссия была, давайте попробуем просто по пальцам посчитать, сколько статей от белорусских, представителей белорусских аналитических центров вышло в хороших академических западных журналах. И реально это, к сожалению, будет ну, не так много, как хотелось бы. Поэтому то есть, мне кажется, что вот, ну, вот этот аспект, насколько белорусские сингтенки, они вхожи в белорусскую академию и раньше были вхожи, вот про это интересно было посмотреть, mm -hmm. что, что сейчас с этим может быть. И какое вхождение в Западной академии, вот это тоже ну, такая очень интересная тема. Я просто сразу скажу, что здесь очень мало хорошего опыта. И я тут сразу перескочу вот на то, что говорила насчет насчет Белорусской академии, да, если не ошибаюсь. Да, я считаю, что это очень ценный опыт, но если вот говорить про тот опыт, который мне кажется очень полезным для белорусов, и вот который для меня лично очень полезен, тут я свою могу перспективу могу сказать, это очень полезно побыть в другом университете, который, может быть, вообще не имеет никакого отношения к Беларуси. То есть и посмотреть на то, как работают как исследовательские кафедры, как исследовательские центры, так и, в принципе, как работает академия, потому что, имея опыт в ВГУ, например, работы, то есть ты, получается, вот скрутишься в этом же осороде, в котором ты был, и тогда ты замыкаешься и тебе не у кого учиться, не буду расти и так далее. Тоже такое размышление. Эм, да, и я полностью поддерживаю вот то, что говорили с разными коллегами про то, что нахождение за границей дает шанс на самом деле, вхождение в новые контексты, и очень важно для этого, действительно, и язык учить, и английский, и говорить на нем, и на местных языках говорить, и входить в эти комьюнити. И это то, что, наверное, было бы, повысило бы качество белорусских аналитических центров, как мне представляется, по крайней мере, раз мы уже оказались вот в такой ситуации, то есть в этом направлении, наверное, имело бы смысл поработать. Да, про вот то, что тут дискутировали, насколько аналитические центры они влияли на публичную политику, это очень хороший вопрос, тут много всего. И, действительно, мы тоже мы про это, кстати, много дискутировали, много раз это изучали. И пытались посмотреть. И действительно, мы будем говорить, на этапе, когда устанавливается повестка э, и как форма участия информирования, это существовало в Беларуси раньше, но ну, я даже могу сказать, что и сейчас это в какой-то степени существует. То есть, когда выходит хороший аналитический документ там, у экономистов, не только у экономистов, он куда-то там попадает и его почитает. Просто раньше это еще как-то признавался, сейчас даже люди теперь типа, не признаются, ну, там, или признаются только тет на тет кому-то. но и раньше действительно вот это вот хождение было небольшое, сейчас его просто еще меньше, оно стало там еще более, более теневым. И мне кажется, что вот еще одна тема для дискуссии, я, наверное, будет здесь загругляться, извините, что я много времени забрала. Очень интересно было бы вот поговорить, то, что вот вы рассуждали, насколько можно быть ценностно-нейтральным, как исследователю в нашей ситуации. Я абсолютно согласна, что надо быть evidence-based, но я очень сомневаюсь, что ты можешь оставаться в в принципе, ценностно-нейтральным, когда ты пишешь сейчас про Беларусь. То есть твоя исследовательская позиция будет в чем-то определять твои интерпретации. Насколько ты хорошо можешь эти интерпретации ну, просто использовать для данных, это будет зависеть от того, насколько у тебя хорошие концепции и насколько хорошо ты умеешь эти данные интерпретировать. И, вот, и я не вижу, на самом деле, проблемы в том, чтобы в исследованиях занимать ценностную позицию, но это вопрос, насколько ты это хорошо обозначил, mm. насколько ты проинтерпретировал, как бы, где ты mm. находишься, и насколько э, ну, ты не подогнал данные под эти позиции, а ты действительно э, как бы, сделал выводы, из тех концепций, которые ты использовал. И поэтому мы тоже в каких-то других уже дискуссиях, причем несколько раз уже говорили о том, насколько нам важно вот работать с этой концепциализацией и учиться хорошо интерпретировать данные. Потому что сейчас вот действительно мы видим очень много исследований, когда у нас очень много прекрасных данных очень много этих цифр, из которых мы абсолютно не можем сделать sure. никаких таких хороших выводов, которые релевантны, например, вот для больших кросс-национальных исследований, чтобы их туда отдать или что-то с этим. Спасибо. С этим проблема да, интерпретации больших данных она уже выходит за, за, за, за рамки темы да, а последнее, последнее. Ну, да, очень кратко. Еще и последнее предложение для дискуссии. Во-первых, я, бы еще вот, ну, во я поговорила про, подискутировала про эту ценностную нейтральность или там что-то еще, а второе, что, про что бы я подискутировала, это, в принципе, про роль аналитиков в аналитических центрах и про политику. То есть вот насколько в э, нашей ситуации теперешней, э, вот как, как это, насколько сингтэнкс могут быть политикой, то есть вот про это бы поговорить, ну или как они могут взаимодействовать с политикой, я имею в виду не с официальной политикой, а в данном случае со всеми альтернативными политическими субъектами. Ну, наверное, первое, вот, первое, в общем, я сказала по поводу... Прокомментировал по поводу действительно, прямо скажем, небольшого числа, вот, даже не, не то, что говорил про статьи там, в западных журналах, кто сказал там статьи, чем начнем участие в конференциях. Просто вспоминается опыт нашего совместного участия, вполне западной конференции. Но дальше возникает логичное следствие, что работая в западном университете, это как бы есть, в какой счет включить, это очень понятно, на какие KPI лично влияет. Но, понятно, что да, для белорусских инститенков, там, работающих там, грантовых проектах, с донорами э, не особенно на KPI влияет в то, участие в конференции, и тогда оно ну, остается, ну, в общем, как-то личные научные амбиции, которые, в общем, основаны, ну, просто на том, насколько находится время на, да, вот, личные какие-то научные интересы, ну, а насколько человек приходится на другие вещи переключаться, то, хотя, мне кажется, тоже важный момент вообще и вызов. Спасибо. А, и. Э, есть, не согласен, да. Okay, Окей, потом, потом продолжим за кофе. И, и второй момент по поводу э, вот того, насколько сейчас хорошие аналитические документы быстро попадают в кабинеты. Э, вот опять же, тут не могу как-то нерелевантно для исследования, но не могу не сослаться на, э, на личный опыт и мой кейс э, того, как Лукашенко 1 сентября начал мероприятие ассоциирования моей статьи. Но опять же, я не могу сказать, что это был появившийся аналитический документ. полный статьях как статья. Но объективно время между публикацией моей статьи на... Телеграм-канале независимого СМИ, с аудиторией, вроде бы, в пару тысяч подписчиков и временем цитирования этого документа уже, очевидно, прочитанного, изученного и, очевидно, еще как наболевшего, Лукашенко, составило менее 24 часов. А, то есть, очевидно, что, наверное, на какие-то, да, там серьезные аналитические документы наверное, нужно больше времени. Но просто обычно, да, прямо скажем, в обычной ситуации не проявляется так ярко, там, в прямом телеэфире, с образованием аналитиков мерзкими. Но в целом, просто, наверное, да, ситуации, когда вот так это визуально не проявилось, возможно, как бы документы все еще, в общем, изучаются. Просто мы это не всегда, говорят, так ярко замечаем. Но, опять же, от моего личного опыта. Окей, может кто-то еще из участников хотел бы отреагировать, потому что много чего прозвучало. Тут у нас основной оппонент... <свят> <свят> ну так получилось, да. Мне, ну, особенно вот по тому, как кому доверяют там пенсионеры, э, внутренним аналитикам или внешним аналитикам, если из Беларуси они тебя будут больше доверять, если из небеларуси они тебя будет меньше доверять, да. Но как бы реальность такова, что для периферийной страны, ну, Беларусь же не периферийная страна, да, но это не, не играет таким образом. Может быть, больше доверяют белорусским, может быть, больше доверяют иностранным. Но мы все знаем в Советском Союзе, как, бы, как функционировала аналитика. Да? Человек там, послушал там, на радио Свобода, и он будет верить в этом гораздо больше, чем то, что ему рассказывает какой-нибудь там чувак по телевизору там, с, с Академии наук. Как оно сейчас в белорусском обществе? Ну, я честно тебе говорю, не знаю. Да? Но как бы утверждать прям так, что если ты там местный что тебе будут больше Блин. верить, ну, я очень сомневаюсь. Потому что, ну, как-то есть много примеров, когда это ну, вот именно так, это, так не работает. Ну, я на самом деле просто попробую уже подо подогонить. Дякую, Татьяна. Безумовно, это пытание таргетации, сегментации. Мы не можем однольковые, однольковые месседжи казать пенсионерам, айтишникам и, там, я не веду, там, еще думаю, социальным группам, так, безумовно, потому, э -э, под подкожную есть свои специфики, Андрей, безумовно, подкожную требует выкористовывать, где-то быть больше интеллигентом и где-то… Прийти до пенсионера, альбо до моего соседа, когда я в Беларуси живу, я конечно не буду зимой разговаривать вот так вот. Я буду с разговаривать в ботах, я буду, я буду ему рассказывать простыми словами, и между ним начнем дискуссию о того, сколько бульбу народила. Да, Все в этом году. И потом слово за слово, а, ты видишь, а тут вот, ты конечно там ерунду зарабил. Ну вот так вот, тому это будет просто по-иншему. Uh, Schmerz, um — Серж, между прочим, умеет трактор водить, в отличие от… — В отличие от нас далеко народа. — Не женщин. Uh, cost... uh, — А ты водишь на окна и пропишешь? — А Я не знаю. — Дозвольте себе просто подогоню то, что сказала Татьяна. Вельми важно. Максимум, нам на самое деле задуматься про мета. Вот наши основания. Просто может быть там мета, альбо то наш, скажем так, фрейм, в котором мы призвучались и працевать, уже не актуальный. Я не вижу, но для нас это так само питание. Это индивидуальное питание. Мы не можем э, сказать про то, что мета мы может мы быть огульным для всех финтенков. Есть финтенки, которые оставят до следующего мета. Некоторым, как тебе например, важно, там, decision-making. Да. Я, например, у себя в этой позиции очень сильно очевидно. И это не совсем мое. И что мне, как бы... О, вы обращаетесь? Да-да, но мы скажем, ну таки, вот, про питание инфлюенсов, да, про то, что мы в встали, и тебе нам быть нам нужно просто быть иснувать, показать, что да, мы еще есть некая тут кучка интеллигентов, которая кажется, что вот мы еще, в принципе, не там есть на повестке. Может быть, этого будет достаточно, я не ведаю. Мне здается, это слово, это просто пыльно, идеальный момент для завершения нашей дискуссии. Такое зададенное шотландское, риторическое, шестково философское питание, Потом том и кубка интеллигентов, которая демонстрирует, что на есть, тебе нам нужно заниматься больше адвокацией. Это бы все. И вот все те вопросы, которые Татьяна да, обозначила, как тоже интересные темы для будущих дискуссий, их, наверное, на будущие дискуссии и перенесем. Про релокацию, мне кажется, мы многие очень важные моменты проговорили. Поэтому спасибо всем, кто участвовал, тем, кто пришел к нам здесь в аудитории перед награждением. Спасибо Конгрессу и следователю Беларуси, которые действительно вот уже упоминали сегодня как действительно отличную площадку Всегда была площадкой узнать про инициативы друг друга, а теперь конгресс это еще и площадка встретиться тем, кто приехал из Беларуси, не из Беларуси, и возможность всем здесь многое обсудить. Поэтому и спасибо за возможность провести наш первый технически несовершенный, но все-таки первый выездной экспертно-аналитический клуб. Спасибо всем тем, кто смотрит и смотрел нас в Zoom и будет смотреть на YouTube. При курсе. Вот. А, спасибо вам, спасибо за вопросы. А, прошу прощения отдельно сразу у, у Артема Шайбана, что, что я опять печатал на клавиатуре, Артем, я знаю, это все время на тебя, тебя напрягает, всегда именно ты про это говоришь. Спасибо, что напоминаешь. А, и спасибо всем нам, тогда те, кто на Конгрессе, увидимся на церемонии награждения.